А сегодня мы рассмотрим стратегию продвижения в Кэшап Систем. Рассмотрим, что такое тройной удар на ступени бизнес, Вход на 200 долларов. Как из 520 получить 3600 долларов. Я думаю, вам это интересно. Поехали. Вы регистрируетесь. Вы регистрируетесь по реферальной ссылке «Бизнес Минсер» стоит 200 долларов далее вы регистрируете второе и третье место под себя при этом при регистрации второго и третьего места вы получаете реферальные в сумме 40 долларов то есть давайте посчитаем затраты которые вы понесли при тройном ударе на ступени бизнес Затраты на приобретение трех мест составляют 600 долларов. Реферальные 40 долларов. И при этом вы узнаете, как сделать возврат за 7 дней 40 долларов. То есть у вас получается, что вы затратили 520 долларов. А теперь давайте посчитаем, какую вы получите прибыль. При выполнении квалификации, так как у вас есть... 2 приглашенных второе и третье место вы получаете 1200 долларов прибыль за закрытие своих двух очередей вы получаете 2 умножить на 800 1600 так как у вас второе и третье место не квалифицировано далее за пятую прибыль припэк стоимостью 200 долларов прибыль за закрытие второго уровня двух мест получаете 400 прибыль за закрытие очереди второго уровня двух мест получаете 200 и суммировав 1200 плюс 1600 200 долларов 400 и 200 долларов вы получаете 3600 долларов потратив при этом 520 долларов как вы думаете это интересно? используйте свой шанс измените свою жизнь с нами кэш-аш-систем. Прекратите работать на дядю. Не тратьте свое время зря. Стройте бизнес с нами. До новых встреч. С вами была Галина Лапиков.